со мной сейчас человек, благодаря которому в виде спорта, в таком виде спорта, как мини-футбол. Я в реанимации анекдоты травил, они говорят, таких дебилов у нас не было. Домашние матчи проводит наш а, мини-футбольный клуб «Спартак». говорили, здесь на мини-футболе есть уже свой финансовый сектор, небольшая такая, конечно, половиночка. Это важно, потому что «Спартак» у нас – это не только футбол, это много-много еще и других видов спорта. С нами капитан мини-футбольного московского «Спартака» Георгий. Я просто не смогу вы, выговорить фамилию, поэтому просто «Жора». московский «Спартака» лучший в мире! болезни также страшно и мы рады что вы у нас есть молодцы ребята. со мной сейчас человек благодаря которому в виде спорта в таком виде спорта как мини футбол мы можем наблюдать наш могучий клуб Сергей Владимирович Борисов Хотелось бы, Сергей Владимирович, огромное вам выразить признание за то, что вы делаете, за тот вклад. Надеемся, самое главное, что мы будем играть в высшем дивизионе, и «Спартак» завоюет самые высшие места. Буквально пару слов нашим болельщикам. Ну, вот, у «Спартака» самые мощные, самые смелые и сильные болельщики, вот, на мой взгляд, самые преданные. Целая армия людей, преданных Спартаку, болеющих за Спартак. И вот без такой поддержки на любые другие игры даже не интересно ходить. Вот только в Спартак так озвучен, когда он играет, так поддержан. Даже в других городах. Половина придут ну, в Саратове, половина местных, половину были в Спартак. То есть даже в разных городах есть наши представители в виде болельщиков. Потому которые, что Спартак народная команда. Да, народ настоящая народная команда. тема, почему нужно ходить на мини-футбол. Ребят, в каком еще виде спорта вы сможете после окончания матча выйти на игровую площадку, попинать мяч, общаться с футболистами. Я думаю, ни, ни в большом футболе, ни в хоккее, ни где-либо еще нам этого просто не позволят сделать. Ребят, приходите на мини-футбол. Здесь круто, здесь офигенная атмосфера. Друзья, у нас продолжается наш сезоне. мы были на мини-футболе, сегодня мы посещаем. Неправильно, у нас сезон хоккейный продолжается. Паша все время молодой, неправильно говорит. Это Правил заслуженный мне, парень, подраз. да. У нас э, футбольный сезон находится в состоянии перерыва, хоккейный сезон у нас продолжается. И сегодня мы на хоккее, на ретро-матче «Спартак-Локомотив», посвященном 70-летию нашего клуба. Поправился, слава богу. Здоровья Я всегда. в реанимации анекдоты травил, они говорят, таких Это... дебилов у нас не было. Вообще. Переживали за тебя все. Как всегда, хоккейный клуб радует, хоть не результатами, а хоть движениями вокруг, резким поворотом в сторону болельщиков. То есть очень много мероприятий и реально радует не, не фанатов, а простых болельщиков, потому что фанаты так и так мы придем. Друзья, познакомьтесь, Дмитрий Терещенко, ведущий социальных сетей хоккейного клуба «Спартак». Да, всем привет. Ну, во-первых, хочу развеять вот этот миф, который складывается в прессе, что на отдел маркетинга выделены какие-то безумные миллионы и на пресс-службу рублей не рублей. Это на самом деле не так, поэтому, конечно, здесь просто работают очень талантливые люди, которые хотят и любят и умеют делать свою работу. Ну, наверное, расскажи еще в двух словах по поводу ретро-матча сегодняшнего, как готовились, какие-то ну, особые задания были? Это, ну, задания, конечно, формирую я себе сам, например, по социальным сетям. Естественно, у нас есть руководитель пресс-службы Владимир Борисович. А, так в двух словах не расскажешь, это целый пласт, то есть мы готовились к этому ретро-матчу с того, как закончился прошлый ретро-матч. Я считаю, что это уникальный эксклюзивный проект, мы посмотрели, аналогов нет во всем мире, и то, что клубы начали в КХЛ повторять за нами, это только приятно, нам это льстит. Про сегодняшний ретро-матч можно рассказать час. Это бомба. Можешь сказать болельщикам «Спартака» напоследок? Я хочу сказать болельщикам «Спартака», чтобы они приходили на хоккей. Независимо от результата, это все равно «Спартак». За это мы его и любим. Я в первую очередь болельщик. И прошу вас заполнять все-таки фанатскую трибуну. Ну что, мы пробрались внутрь. Здесь все пропитано уже атмосферой. Атмосферой ретро-матча, поэтому погнали внутрь. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильнее ударь И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь Продолжаем обследовать арену, смотреть, что сегодня подготовили, что сделали для к этому матчу Здесь создан был уголок, ретро-уголок как нам сказали, можно посмотреть за бытом обычной советской семьи. А даже от наших родителей многим доставались такие велосипеды. Поэтому кто-то помню. Особенно я помню вот этот бардачок. И в бардачке самое главное. Здесь лежит картон, а там лежал, если все помнят, ключ, который назывался семейник. Володь, пару слов. Я вижу, что пришел не один, прошел семью. Да, пришел семью, привел своих дочерей. Одной сегодня 7 лет исполнилось. Второй сейчас 10, да. У нее день рождения, как в хоккейном Спартака, 22 декабря. Вот, Скажи привет. Это юные наши болельщицы. Всем хочу пожелать... Чтобы ходили на хоккей, поддерживали нас Спартак, когда народу больше восьми тысяч приходит Спасибо. на матчи, пожалуйста, все, удачи, удачи праздник, всем. Да. Старая советская машинка, на самом деле у нас. 5-6 назад такие же машинки хранились во фратре И были моменты, когда вот на таких старинных машинках вышивались перформансы вручную, когда не было электричества, когда ломалось что-то. Поэтому данный агрегат нам очень знаком, особенно тем, кто принимал участие в пошире этих баннеров. Мы все нормально. Сильный, нормально мы сильный. Сильный. Ну потому что мы все ребята. Болею от восьмого. Входим уже с семидесятых годов. Конечно, не всегда атмосфера шикарная. Хотела, чтобы еще команда радовала Удачи. Спасибо. И вас также. Спасибо. Вопрос. Да, мы сюда попали по пенсионному. Ну да, если вам определенно кого-то работать ветеранов. То, то есть социальная программа, она присутствует, конечно, да? конечно. Можно человеку заслуженному попасть в такой. Ну, же. Я благодарен, конечно, каким спартаку что поддерживают ветеранов. Сейчас стоит непростое время. Большой очередь в собеседе сейчас. Вообще. Да, народ стоит, народ стоит. Какие сейчас, особенно полянские спонсоры. Ну мне нравится очень много народу, люди с детьми, как бы много девушек, много женщин, много заслуженных людей, как бы. Мои видео. Уважаемых одноклассников нескольких встретил И как, мне это нравится То есть Движение такое не ту, и, как, очень, очень позитивная атмосфера Раз мы увидели и встретили Деда Мороза Наконец-то не можем не попросить его Пожелать что-нибудь всем красно-белым Дедушка Мороз Что у Здравствуй, Здравствуй Раз уж ты Дедушка Мороз, а впереди у нас праздники Хотели тебя попросить, чтобы ты пожелал Всем болельщикам Спартака Что-нибудь хорошего Добра, счастья, побед Замечательных, искристых, красивых, настоящих в этом Дедушка, футбольный Дай Бог всем счастья, здоровья и 70-летия Спартака хоккейного справедника. Пойти мимо таких красивых девушек, которые оказываются наша поддержки. Девчат, я очень вас прошу, поздравьте всех полегче, довольного, наступающим. Поздравляем нашу любимую команду Спартак и желаем ей побольше побед и самое главное удачи, успеха и любви и крепкого сибирского здоровья. Ну что, друзья, у нас закончился матч, закончился для нас, как нельзя лучше, мы победили. С нами Максим Потапов, капитан нашей команды. Ну, для начала поздравляем с победой, спасибо. с нашей общей победой. Максим, хотели бы вручить тебе небольшой подарок. Вот, это Fratria Friends Club, это наша карта, карта объединения фанатов «Спартака». Вот, так что пользуйся, пожалуйста. Вам спасибо большое. Дмитрий Михайлович, заместитель генерального менеджера «Спартака». Вы тебе, Что хочу сказать, я вот в такое последнее время стал пользоваться в да, подписан на вас. Всегда очень рады, что Фратри как бы не складывался результат матча, всегда поддерживают командами и ваши искусство баннеров. При такой поддержке вы могли проиграть. Себя хотим вам вручить карту друзей фратри фратри Франц Клаб. Это наша клубная карта. С нами Артем Воронин, нападающий. Хакелио клуба Спартак. Наш воспитанник. Артем с победой. Серги молодцы. Ну, в первую очередь, хочу, конечно, всем пожелать здоровья. Вы для нас, правда, дорогие. Для меня особенно. Правда, играю для вас. Стараемся для вас, чтобы у вас в новом году все получалось. Ну, от нас тоже многое зависит, чтобы мы вас радовали. Поэтому вместе у нас все получится. Спасибо вам за поддержку. С Новым годом.